Тысячи государственных служащих США поклялись не разглашать тайну существования зоны 51. Это место известно тем, что многие военные самолеты США разрабатывались и проходили испытания там. По соображению национальной безопасности, правительство США долгое время опровергало существование зоны 51. Многие исследователи НЛО считают, что зона закрыта от окружающего мира не потому, что там разрабатываются военные самолеты. Причиной тому послужил внеземной объект, который потерпел крушение вблизи этой территории. Правительство США долгое время опровергало существование зоны 51, пока советские разведчики не показали всему миру закрытый объект. Зона 51 изначально предназначалась для разработки и испытаний шпионского самолета u 2 но, видимо, у правительства США появились другие интересы, касаясь этого объекта. В течение нескольких лет территория зоны увеличилась в несколько раз от изначального размера. ВВС США принял командование данной территории на себя. В народе объект называется «сказочная страна». Приближаться к границе этой территории строго запрещено. Чтобы добраться до главных ворот, нужно пройти три блокпоста, которые разделены между собой по полтора километра. Слухи имеются в большом количестве. Имеются фотографии и видеоматериалы, на которых изображены удивительные по строению летающие объекты, которые совершают немыслимые маневры. В начале 2000-х в прессу проскочили фотографии, на которых были изображены живые и мертвые внеземные существа. Несмотря на эти факты, правительство отрицает существование зоны 51. Начиная с 70-х и до 80-х годов, в зону 51 доставлялись регулярно токсичные топлива, такие как GP7. Также в траншеях вблизи зоны были сожжены старые компьютеры. Рабочим приказано было зайти в траншеи и убедиться в том, что ничего не уцелело. Делали они это в специальных костюмах, которые доходили до пояса. В 1988 году Эллен Фрост подала в суд на правительство США. Чуть ранее умер ее муж Роберт, который работал в этой зоне. В заключении медиков было написано, что мужчина умер в результате токсичного отравления. В 1996 судебное дело закрыли, обвинения отклонили. Как пояснил судья, правительство не отклонялось ни от каких экологических законов. Операции, проводимые в зоне 51 до сих пор являются засекреченными и не могут быть разглашены.